так вот выглядит санузел после штукатурки станции. Все разбрызгано. Вот так работает они. Вот я прокатал шубу. Посмотрим Ирину. Я видел этого сегодня. Работаешь? Старший, который, что, который. Что? штукатур... Что? в старшего видел с него из Я ему сказал. Да. Он говорит, ну мы говорит, завтра только у меня инструмент туда сюда, И Ирина говорит, мне сказал, Ну я... сейчас придется а. Лева попросил, чтобы этот. Он тут санузел, пока хотя бы шпаклевать нам. Тот пока пошпаклюем, сегодня закончим же. А. Лева там уже плитку завтра будет ложить. А, а там? Ну там а. пока оставим, пускай сегодня. Он уже там положил. А. Просто видишь, они же не пришли, не исправились. А что хочешь там? Воду хотел накачать, что-то Тагира убежал. Тагир там был? Я видел его, когда туда шел, я видел. Сейчас же посмотрю. Через шесть Это не Он сейчас куда я? Что-то что Возьмем шланг. Сейчас на крыше идти. Работать? Будем перебегать. Лёльку сейчас это позвонило. Ну ты сам сможешь шланг? да? Ну, соединить надо просто, да? Подсоединить, да? Включить, если кузбеки не качают, пасачи же надо, отсоединить. Вот там. Ага. Туда подсоединяешь, и шланг до первого этажа хватает. Ну просто проволоку разомотать и все, ну, да? Да, и замотать по-новому. Ну давай. А гибкой проволоку надо. А есть? Мы, мы не нашли, да? Гибкой проволоку. Дед сказали на складе. Или попозже после обеда тогда что -то. Ну ладно. я понимаю. Все. Хуй тут всякие. А да. <laughs> Воду их. Даже воды нет. Осень, осень. Бутовка 2. Пока все. А не, мам, следок шаги. Ты там вообще чисто убрала, что ли, на десятом? А? На десятом вообще чисто убирала, что ли? На твоей квартире, да? Брала, что я не забыла. Опять забыла, что ли? Нет. Это что, гипс со штукатуркой добавила? Я покрыла? Тебе эти надо, эти ползать надо. Что? Эти на работу. Да, это правильно. Да, надо. Руки никогда не мерзли, руки на Ну, холодно. Холодно. Да? А я и не видел их? Просто так, прыжкатурали как подпало, блядь. Квартира-то нормально нравится? Ладно, зло. Квартиру ты же не видел, видел пластивной еще там пиздец да? тоже. Шишки еще, блядь. Там дверь таскают уже. должен взять? Я откуда знаю. Не могут три здесь поставить, Она десятом была только что. Я там был. Я про пороги спросил, она говорит, бежит здесь. Говорит, деньги живет. Вот эти порожки, балкон, надо сделал. Там у тебя открытый, что ли? Там открытый обедают. И что сказать, это Олеговская? Фидан, ну дай ей, он русски Угу. Фидан. Возьми, пожалуйста. Прятан птиц.